с вами, распивайтесь, распивайтесь. Никого не будет в дом, кроме сумерек, один и зимний день в сквозном проеме, не задернутых гордин, не задернутых гордин, только белых мокрых комик, быстрый прой. Маховой только крыши снег И кроме крыши снега никого Крыши снега никого И опять зачертит ты И опять завертит мной Прошлогодние уныние дела зимы и ночь. Лежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты, как будущность войдешь, ты появишься из двери, в чем ты белый, без причуд в чем-то в с тех матери, с которых лоб ешь с которых лопешь ю Никого не будет в дождь, кроме сумерек один, зимний день сквозь нор проеме не задернуты гардин, не задернуты гордин. Незадернутых гордин.